Доклад э, посвящен э, проблеме разрешимости алгебраических уравнений э, в радикалах. Это, э, эта проблема, на самом деле, одна из важных и интересных в истории математики. Этой проблемой э, занимались наиболее выдающиеся и даже гениальные математики. Э, квадратные уравнили, умели уже решать тем способом, которым нам известен в школе, уже древние э, математики древнего Вавилона. Э, также квадратные уравнения умели решать математики Древней Греции, правда, геометрическим способом, с помощью геометрических построений, но фактически тем же способом, что нам известно со школы. Кубические уравнения существенно продвинулись в решении кубических уравнений арабские математики, они их решали с помощью конических сечений. Но как и арабские математики, так и математики эпохи Возрождения придавали большое значение проблеме, проблеме нахождения формулы для решения уравнений высших степеней, в том числе кубических уравнений. Об этом говорят высказывания выдающегося поэта Мархаяма и ученого, и также Лука Пачоли, который являлся выдающимся математиком своего времени. Впервые уравнения третьей степени, кубические уравнения, были решены профессором Болонского университета Сепиона Дель Ферра. Правда, он свое решение не опубликовал, как было принято в то время, а рассказал своему коллеге Фиоре и родственнику, а вернее, зятью Нави. Фиори он использовал полученные знания, способы решения кубических уравнений в математических диспутах, которые в то время были достаточно популярны. И вот В 1535 году состоялся диспут между Фиори и талантливым математиком Николой Тартали. Фиори предложил Тартали почти все задачи, так или иначе, связаны с решением кубических уравнений. В то время считалось, что кубические уравнения, что не существует способ для решения кубических уравнений. Когда Тарталья узнал, что Фиоре обладает способом решения кубических уравнений, он за короткий срок, буквально за две недели, смог найти этот способ и за два часа решил все задачи, которые были предложены ему Фиоре. примерно в это же время выдающийся ученый Джаролама Кардана пишет свою монументальную книгу по, по алгебре и арифметике он узнает, что Тарталья владеет способом решения кубических уравнений он очень захотел приукрасить свою книгу методом решения кубических уравнений он долго уговаривает Тарталья о том, чтобы он рассказал, как решаются кубические уравнения, и после долгих уговоров Тарталь ему рассказывает способ решения, правда, с тем условием, что Кардана никогда не публикует решение, это, это, с, с, формулу для решения кубических уравнений. Но Кардана вместе со своим учеником Феррари а, е, е, едет в гору, город Болония, и от родственников, которых позволяет Кардана а, просмотреть бумаги оставшиеся после Цепион Дельфира и вот благодаря этому Кардан узнает способ решения кубических уравнений, который в свое время открыл Цепион Дельфира. После этого он считал возможным для себя опубликовать метод решения кубических уравнений в своем трактате. И вот в 1545 году выходит трактат «Джеравама Кардана», в котором представлены впервые как решение уравнения четвертой степени, так и уравнение третьей степени. Уравнение четвертой степени решил ученик э, Кардана, а когда-то его э, слуга Уджи, Фера, Ф, Уджи Феррари. Ну, после того, как Кардан выпустил свою книгу, э, возник спор между Карданом и Тартали. Это известный спор, э, я на нем останавливаться не буду. Вот, из, вот я хотел бы порекомендовать литературу, где можно, изучить, где можно прочитать про историю э, решения уравнений уравнении 3-4 степеней. Особенно могу рекомендовать книгу, которая буквально несколько лет вышла, перевод книги Джералама Кардана о моей, о моей жизни. Это титульный лист великого искусства Джералама Кардана. Также здесь интересно высказан Феликса Клейна об этой книге. Теперь перейдем непосредственно к кубическим уравнениям, поскольку рассказывают про историю, про проблему разрешимости уравнений в радикалах, невозможно обойтись без формы некоторых выводов. Я хочу сразу сказать, что многие выводы я буду опускать ввиду ограниченности во времени. Фактически все, все, многие известные способы решения кубических уравнений они основаны на, на сопоставлении уравнения кубического и тоже 2. Если мы эти два уравнения 1 сопоставим с торжеством 2, то легко заметить, что если мы в качестве а и b подберем такие числа, что минус 3а равно p, а минус а в кубе минус b в кубе равно q, то а плюс b является решением уравнения 1. Исходя из соотношения для а и b, мы можем легко получить чему равно а в кубе и Б в кубе, и отсюда уже можно достаточно быстро получить формулу кардана, которая приведена на слайде синим цветом. С кубическим уравнением, как, как впрочем, и с уравнением любой степени, э, связано такое понятие, как дискриминант. Определение дискриминанта кубического уравнения оно представлено на слайде. Э, как и в случае квадратных уравнений, зная дискриминант, мы можем получить некоторую информацию о корнях. Соответствующая теорема приведенная на слайде, она, в принципе, следует из.. Э, в методы решения кубических уравнений, которое было приведено на предыдущих слайдах. То есть это можно вывести, исходя из, из тех результатов, которые были приведены на предыдущих слайдах. В частности, если дискриминант больше нуля, то а, все корни являются вещественными. Если дискриминант меньше нуля, то а, кубическое уравнение с вещественными коэффициентами имеет только один вещественный корень. А если он равен 0, то, конечно, будет совпадающий корень. Просто это сразу следует из определения дискриминанта. Далее я хотел продемонстрировать тот тезис, что на самом деле формула кардана, она на практике, как правило, неприменима. То есть если формула для решения квадратных уравнений очень полезна для нахождения корней, то формула кардана, она в принципе неприменима для большинства случаев. Вот, например, мы рассмотрим уравнение, которое приведено на слайде, подставим коэффициент в это уравнение формулу кардана, и в качестве корня мы получим вот выражение, которое представлено на слайде. В данном случае мы рассматриваем случай, когда дискриминант отрицателен, то есть случай, когда кубическое уравнение имеет только один вещественный корень. С другой стороны, легко понять, что корнем рассматриваемого уравнения является двойка. Получается, двойка равняется вот такому сложному радикальному выражению. Сразу можно и не догадаться об этом. Можно рассмотреть другой пример, из которого видно, что отмерка является также корнем, является корнем рассматриваемого уравнения. У этого уравнения также будет только один корень, поскольку у него дискриминант отрицателен. Но, с другой стороны, по формуле кардана мы не получим от Нерка, Мы получим достаточно такое сложное, возможно, интересное, красивое и рациональное выражение, которое равняется от нерки. Но все-таки хотелось использовать формулу кардана с точки зрения практического использования, то есть получать более компактные и простые ответы. И вот, так как оказалось, Кумер в 1881 году опубликовал результат, согласно которому формула кардана рациональный ответ выдает в рациональном виде в очень частных случаях, то есть вот для, специально, то есть для специальных кубических уравнений, которые представлены на слайде. В остальных случаях формула кардана рациональный ответ выдает в сложных радикальных выражениях. Если рассмотреть случай, когда дискриминант больше нуля, это так называемый неприводимый случай, то в этом случае ситуация еще более безнадежная, как показывают примеры 1 и 2. То есть, например, в примере 2 мы можем заранее знать, что корни, корнями кубического уравнения являются корни минус 3, 2, 1, а по формуле кардана мы их не получим, мы получим радикальное выражение, в котором присутствуют мнимости, то есть извлечение корней из отрицательных чисел. Естественный вопрос, который волновал математиков на протяжении многих столетий, он заключается в следующем. Если у нас есть неразложимый кубический, неразложимый, неразложимый многочлен третьей степени, у которого дискриминант положительный, то есть у которого все корни, все три корни являются вещественными, то можно ли корни этого уравнения выразить через вещественные радикалы? То есть представить радикальное выражение, в котором отсутствует милости, то есть извлечение корней квадратных из отрицательных чисел. На этом слайде представлены основные этапы решения этой проблемы. Вьет в свое время предложил использовать для решения кубических уравнений элементарные тригометрические функции. Это, в данном случае он предложил использовать косинус, функции косинуса. В случае в неприводимом случае Лебниц в одном из писем предложил в неприводимом случае использовать разложение бесконечный степенной ряд кубических радикалов, которые входят в формулу Кардана. Эту идею Лебниц полностью удалось реализовать двум математикам, это Франсуа Николь и Клюро. Вот надо сказать, что метод Лебница, он на самом деле присутствует не во всех учебниках XIX века, я уж не говорю о 20-х веках, по, по учебниках по высшей алгебре, но тем не менее в, книжке, в книге «Алгебра» 34 года Николая Чубачевского этот метод исчерпывающе изложен. Ну и наконец, в 1890 году итальянец Маламе впервые показал, что в неприводимом случае они возникают неизбежно, то есть от них никак не избавиться. На этом слайде представлена современная форма записи теорем. В частности, через год Гельдер доказал более общую теорему, чем теорему Муаме, то есть он распространил ее на уравнение, эту теорему на уравнение произвольных степеней Отто Гельдер. Все эти теоремы доказываются с помощью теории ГУА. На этом слайде представлен метод Виета. То есть Виетт предложил в неприводимом случае использовать не, излеч... не операцию излечения корня, а, а, использовать... а использовать функцию косинуса. Но я кратко изложу этот метод. Мы рассматриваем уравнение, первое, уравнение кубическое уравнение, это номер под пунктом 1, у которого дискриминант положителен. И рассматриваем подстановку 2. По действием этой подстановки у нас уравнение 1 преобразуется в уравнение 3, а если использовать тожество 4, то, В4, то оно, исходное уравнение 1 преобразуется в уравнение 5, из которого несложно найти углы и тем самым выписать все решения. Вот Надо сказать, что использование элементарных процедентных функций для кубических уравнений — это достаточно интересная идея, которая нашла свое развитие во второй половине XIX века. Шарли Эрмит, например, для уравнения пятой степени использовал так называемые модулярно-эллиптические функции. А для уравнения высших степеней Феликс Клейн, и, в том числе русские, российские математики, такие как Лахтин и другие, и Некрасов они использовали так называемые гипергеометрические гипер ряды, и это направление на самом деле развивается и сейчас, но оно, так сказать, своими корнями уходит вот метод, предложенный э, Винетом. Вот на этом слайде представлен пример решения кубического уравнения при случае. То есть при, с помощью указанной подстановки мы можем достаточно быстро найти все его три вещественных корня, но если к этому уравнению применить Формулу кардана, то мы получим выражение 5, из которого непонятно, какие корни у нас будут у исходного уравнения. В частности, из теоремы Маламе следует, что коиснус 40 градусов мы никогда не сможем выразить через вещественные радикалы. То есть мы его можем выразить только в форме 5. Вещественные, с помощью вещественных радикалов это в принципе невозможно сделать. Далее, гло, далее конечно, нельзя обойтись обойти тему решения уравнения четвертой степени. Существует множество способов решения уравнений четвертой степени. Я изложу только один, который э, принадлежит Феррари. Метод Феррари основан на идее дополнения дополненных квадратов. Этот метод он изложен на представленном слайде. То есть мы уравнение 1 представляем в эквивалентной форме записи 2, где y это произвольно-вещественное число. Далее мы квадратичный трехчлен, стоящий в правой части равенства 2, Представляем в виде добиваемости того, чтобы этот квадратичный трехчлен был полным квадратом. Для этого необходимо и достаточно, чтобы дискриминант у этого квадратичного трехчлена был равен нулю. То есть y должно удовлетворять равенству 3. Но На в итоге наше уравнение 1 преобразуется к форме 4. И таким образом исходное уравнение четвертой степени оно сводится к решению двух квадратных уравнений. И, исходя из решения этих двух квадратных уравнений, мы получаем окончательный ответ. На самом деле, существует множество способов решения уравнений четвертой степени, а о некоторых из них я чуть попозже расскажу. Как мы видели, комплексные числа они неизбежно возникают при изучении проблемы разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. А впервые комплексные числа, исторически, они появились в книжке Джералама Кардана «Великое искусство». Там он рассмотрел задачу, которая приводит к квадратному уравнению дискр... с отрицательным дискриминантом. И в качестве решения этой задачи он как бы, осмелился и взял комплексные числа, которые формально подходят под решение задачи, но которые, исходя из условий, не имеют смысла. То есть комплексные числа в данном случае он рассматривал в своей работе как казус, некий казус, но систематически их не стал изучать. Впервые систематически изучил комплексные числа Рафаэль Бамбели. О а жизни Рафаэля Бамбена, к сожалению, известно не так много, даже неизвестно, в каком университете он учился. Но тем не менее известно, что он был инженером, осушал болото. И вот у него был перерыв в его работе, это он указан на слайде, три года. И вот в этот в это как бы период вынужденного, так сказать, безделия, он начал писать... Свой монументальный труд алгебра в пяти книгах. Первые три книги были опубликованы в год его смерти в 1572 году. Остальные две книги были, были найдены в начале 20 века и опубликованы в 1929 году. На данном слайде представлен титульный лист книжки Бамбели Алгебра. А в первой книге Бомбели строят фактически аксиматически через свойства комплексные числа. Вот здесь воспроизведено фактически часть текста из книжки Бомбели. То есть он здесь задает правило умножения мнимых единичек единицы. А вторая книга посвящена алгебраическим уравнению первых четырех уравнений, первых четырех степеней. И в частности, во второй книге он объясняет неприводимый случай. Он неприводимый случае Бомбель объясняет следующим образом. В формуле кардана при извлечении кубических корней необходимо брать взаимоспряженные комплексные числа. При их суммировании мнимость исчезает и остается вещественное число, которое является корнем исходного уравнения. А, ну, это правда объяснение, но, не, но никак, не, не способ, ни, никак не способ а, а, обойти неприводимый случай. Он объяснял неприводимый случай именно вот так, как указано на слайде. А также... Важную роль в понимании природы комплексных чисел сыграла основная теорема алгебры. Основная теорема алгебры, она впервые была сформулирована Жераром и Декартом следующим образом. Всякое алгебраическое уравнение может иметь столько корней, какова его степень, и если действительных корней нет, то недостающие корни можно себе вообразить. Это означает, что вообще говоря, воображаемые корни, они не ограничивались для математиков того времени только комплексными числами, подразумевалось, что могут быть еще какие-то воображаемые числа. Например, Лебнец предполагал, что для того, чтобы разложить на линейные множители, недостаточно только комплексных чисел. Как указано на этом слайде, он раскладывал их 4 плюс а в четвертый, И исходя вот из этого равенства, которое он получил, он. Как бы пришел к выводу, что комплексных чисел недостаточно для того, чтобы так сказать, в качестве их брать все корни всех вещественных алгебраических многочленов. Но тем не менее, в 40-х годах XVIII -го века Макуариан и Эллер впервые сформулировали основную теорему Эллера в современном виде, как она указана на слайде. Основные этапы доказательства теоремы Эллер представлены на данном слайде впервые. Основные теоремы алгебры почти в, один, почти в одно и то же время доказал эмер в своем мемуаре исследования воображаемых корнях уравнений. Причем его доказательство фактически являлось алгебраическим, за исключением того факта, что многочение четной степени всегда имеет хотя бы один корень. В основном там были много интересных идей из алгебры. И, к в то же время Д'Аламбер доказал, также основную теорему алгебру, но она была чисто аналитическим, это доказательство. Доказательство Эйлера существенно упростил, вернее, пробелы доказательства Эйлера устранил Лаграж, а затем существенно упростил Лаплас. И именно форма Лапласа, это доказательство, она приводится во многих учебниках, в том числе в известной книжке Кострикина. А в 1799 году Галл в своей докторской диссертации доказывает основную теорему алгебры по-новому, при этом он критически анализирует все предыдущие доказательства, и к тому выводу, что фактически до него эта теорема так и не была доказана, что на самом деле неправильно. А в 1814 году французский математик Жан-Робер Арган в своем мемуаре Опыт некоторых представлений мнимых величин существенно упрощает доказательства Даламбера и приводит его в современный вид. Он там приводит так называемый Лемон Даламбера, который сейчас входит во все курсы высшей алгебры. Но также можно сказать, что в этой же книжке, в этом, в этом же мемуаре Жанр Арган дал одно из первых геометрических представлений комплексных чисел. Вот. Интересно отметить, что даже в наше время проводится исследование, показалось бы, такой классической теме, как э, обобщение формулы Кардана, э, темы, связанные с обобщениями так сказать, классических результатов. Вот о, о некоторых из них, я думаю, имеет смысл рассказать. На этом слайде я напоминаю, способ, э, напоминаю как выводится формула для решения кубических уравнений на основе тоже 1». Тожество 1 на самом деле имеет обобщение на расширение на более высокие степени, как указано на этом слайде. Например, третье тожество, в данном случае это первое тожество, можно использовать для решения так называемого уравнения Демуавра. Оно решается под, точно по той же схеме, что и кубическое уравнение. В данном случае, если рассуждать аналогично, можно привести, прийти к формуле 5. Предыдущие тожества, они имеют обобщение на, на произвольную степень, это так называемое тожество Кумера. А то, что Кумар, она очень тесно связана с многочленом Чебышева, который имеет огромное значение во многих разделах математики. Многочлен Чебышева определяется с помощью равенства 2. То есть известно, что косинус альфа n и это есть многочлен от косинус альфа. Это многочлен как раз и есть многочлен Чебышева. С многочленом Чебышева тесно связан, от многочлена Чебышева можно перейти к так называемому модифицированному многочлену Чебышева, это 4. И вот этот модифици... так называемый модифицированный многочлен Чебышева, он по форме напоминает тожество Кумера. Таким образом, если сопоставлять тожество Кумера и многочлен один из этого слайда, то как и в случае вывода формулы формул для решения кубических уравнений, мы можем получить решение в радикалах для достаточно широкого класса алгебраических уравнений, внизу представлена статья, в которой, так сказать, эти результаты были представлены. Вот эту теорему, на самом деле, можно использовать для вывода достаточно интересных тригонометрических тожеств, которые также в этой статье представлены. Я, я не буду рассказывать, как они уводятся, я просто приведу и скажу, что с помощью вот этих соотношений можно получать достаточно серьезные равенства, такие как 3 и 4. Особенно интересно 4 это результат Эймера, это значение Z-функции в точке 2. Далее я хотел перейти к работам математика 18 века. В XVIII веке были, появились ряд публикаций, которые были получены, принципиальные результаты, связанные с проблемой разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Ну, вот хотел бы начать с работы графа, известного математика, графа Фаньяна. Он известен прежде всего тем, что именно он впервые начал рассматривать так называемые эллиптические интегралы. И именно с его, начиная, с, именно мотивируясь его работами, Эллер начал также изучать эллиптические интегралы. На самом деле Эллер являлся одним из рецензентов его, его монографии «Математические произведения». Но в, в этой же монографии математического произведения, «Математические произведения» Она была опубликована в двух томах, содержится небольшая статья, в которой дан единообразный способ для решения уравнений э, степени 3 и 4, ну и также 2. Этот метод как раз основывался на том, что формула для решения алгебраических уравнений выводилась на основе некоторых тождеств. Вот на этом э, слайде представлен портрет Фаньяна, это достаточно выдающийся, можно сказать, математик. Также представлен дом в городе Сенегалия, в котором жил Фаньян, он был недавно отреставрирован. То есть город Сенегалия достаточно такой курортный район, который расположен в средней части Италии. В своей работе Фаньяна для кубического уравнения использовал тожество, которое представлено под этим кубическим уравнением. При этом, это тоже, он, при этом он получил окончательную формулу для решения кубических уравнений. Хочу заметить, что в данном случае член, в котором присутствует квадрат, квадрат неизвестен, он здесь присутствует. Но для уравнения четвертой степени он представил тожество, которое также представлено на слайде, но он, так сказать, свое вычисление до конца не довел в своей работе. Вот здесь представлены сказать, некие фрагменты из работы Фаньяна, в частности, вот в правой части слайда представлена страница, в которой представлены тожество, которое использовал Фаньян для решения кубических уравнений. Для уравнения четвертой степени, тем не менее, уравнение четвертой степени, тем не менее, тоже можно решить с помощью тождества. Оно представлено под уравнением 1. Оно достаточно громоздкое. И рассуждая точно так же, как и при выводе формулы решения кубических уравнений, мы можем найти способ решения для уравнений четвертой степени. Этот способ представлен на слайде. То есть фактически те же самые рассуждения, только с использованием тождества, представленного на слайде. Если уравнение четвертой степени отсутствует член где, x, член, где неизвестно возводится в куб, то есть второе, второе слагаемое, то тождество из предыдущих слайдов оно выглядит более проще, но ну и метод, соответственно, также является более простым. То есть уравнение четвертой степени, как уравнение третьей степени, тоже можно вывести, используя некоторые тождества. Это первая идея использования тождеств для вывода формул для решения уравнений алгебраически, оно принадлежит графу Фаньяна. А существенный вклад э, в решение проблемы э, разрешимости в радикалах алгебраических уравнений внес Эйлер. Эйлер является, пожалуй, самым выдающимся математиком XVIII века и, пожалуй, гени самым гениальным математиком за всю историю математики. Э, в свое время он написал работу по всем разделам математики и по всем разделам физики своего времени. Эмур произвёл две, две фундаментальные работы по проблеме разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Это пер, в, пер, в первую очередь это работа, которую он опубликовал в 1733 году. Предположение о виде корней уравнений любой степени. титул лист этой работы представлен на слайде. А, в этой работе он исходил из той гипотезы, что корни алгебраического общего вида 1, они имеют э, вид, ука указаны в пункте 2. При этом подкоренные выражения а1 и так далее, а n-1, они все являются корнями одного и того же алгебраического уравнения n-1. Это на самом деле гениальная догадка. Дело в том, что при n, когда n равно простому числу, действительно так. Это доказал впервые Абель. То есть Эйлер интуитивно каким-то образом догадался вот до такой формы корня для общих алгебраических уравнений. Но, тем не менее, это верно для, в том случае, когда степень уравнений равняется простому числу. На этом слайде представлена реализация гипотезы Эйлера в случае уравнения 3, уравнения третьей степени и, соответственно, уравнение четвертой степени. Разбирая, э, применяя свою гипотезу к случаю уравнения четвертой степени, Эйлер также открыл новый способ решения уравнения четвертой степени. Это так называемый, хорошо известный метод Эйлера. А следующая работа, которую Эйлер опубликовал, то есть он... Э, э, Через 30 лет вернулся к проблеме решения алгебраических уравнений в радикалах, и следующую работу он опубликовал в 1764 году. В этой работе он уже исходил из, другого, из другой гипотезы о форме корней алгебраических уравнений. Эта форма представлена в виде пункта 2. Опять же он разобрал в случае уравнений 3-4 степени, то есть он заново их решил, исходя из этой гипотезы, но... Одной из основных задач, которую пытался решить Эйлер в самом эмуаре, это задача решения в радикалах уравнений пятой степени. Конечно же, ему не удалось эту задачу решить в полной степени, поскольку в уравнении пятой степени, как мы увидим, оно не решается в радикалах. Но, тем не менее, он существенно продвинулся в решении этой задачи. И обнаружим очень много интересных, ряд интересных классов алгебраических уравнений пятой степени, которые разрешимы в радикалах. Это, например, уравнение 1, которое нам уже встречалось, это уравнение Демуавра, и уравнение 2, которое впервые встречается в работе Эйлера. Вот здесь представлена формула для решения этих уравнений. Как мы с вами заметили, уравнение 1 решается с помощью некоторого тожества. Естественный вопрос, а нельзя ли уравнение 2 также решить с помощью некоторого тожества? Дело в том, что Эллер в своей работе пришел к решению этих уравнений с помощью достаточно длинных выкладок. А использование некоторых тожеств, оно все-таки существенно упрощает вывод формулы для решения алгебраических уравнений. На этом слайде представлен титульный лист работы Эллера, а также то место, где он исследует вот эти выделенные классы уравнений пятой степени. Кстати, почти все работы Эллера они переведены на английский язык. Есть сайт Архив Эйлера, где эти работы можно, скач... можно прочитать, скачать. Они все переведены и очень хорошо, так сказать, очень современно читаются. Вот вернемся мы ко второму уравнению, предложенному Эйлеру. Оказалось, что действительно уравнение, предложенное Эйлером, также можно решить с помощью некоторого торжества, а именно торжества 2. И опять же, повторяя те же самые рассуждения, что при решении уравнения третьей степени мы можем получить заново формулу Эйлера. Торжества 2 имеет, обобщение, имеет расширение на более высокие степени, как это указано на слайде, и вообще говоря, все эти торжества обобщаются вот до торжества, которое аналогично тоже кумера. Но правда здесь надо брать нечетные степени. Например, в случае 7 мы с помощью торжества 1 можем решить уравнение седьмой степени э, под пунктом 2. Решение оно представлено в виде формулы под пунктом 3. В частном случае, например, э, мы можем решить уравнение, представленное на этом слайде. Используя теорему Виета мы можем получать достаточно интересные тождества тригонометрические. И опять же, как и в случае формулы Кумера, тождество 1 можно использовать для решения достаточно, достаточно широкого класса алгебраических уравнений 2, которые решается вот по формуле 3. И опять же, здесь можно этот результат использовать для получения новых интересных тригонометрических тождеств, используя теорему Виета. В данном случае теорема Виета используется для свободного члена. То есть вот мы можем получить сначала достаточно сложную формулу 1, полагая там Q равным P, мы можем получить формулу 2. Из формулы 2, полагая P равным 1, мы можем ее преобразовать в формулу 3, и затем уже формулу 4. Формула 4 на самом деле она известна. Но наиболее принципиальный вклад в 18 веке в развитие проблемы разрешимости алгебраических уравнений в радикалах сделал Лагранж. В 1770 году он опубликовал большой мемуар в 200 страниц «Размышления об алгебраическом решении уравнений». В этом мемуаре он предложил использовать группу подстановок корней для исследования алгебраических уравнений. Также он ввел ряд новых достаточно серьез... революционных идей, которые затем позволили проблему разрешимости алгебраических уровней радикалах во второй половине XIX века решить окончательно. И все это благодаря во многим работам Лагранжа. На данном слайде представлен титульный лист работы Лагранжа. Работа Лагранжа она была опубликована в четырех частях. Первые две части были опубликованы в году, 1772 году, а через год были опубликованы две другие части. На основе продел... Лагранж в своей работе сначала проанализировал все имеющиеся подходы к решению уравнений второй, третьей, четвертой степени. На основе проделанного анализа он пришел к такому выводу, что... Для уравнений степени, которые не превосходит 4, существует функция корней, которая удовлетворяет уравнение меньших степеней. И причем корни исходного уравнения можно и несложно выразить через эти рациональные функции корней. Также на основе большого эмпирического материала он, он при, пришел к выводу, что такие рациональные функции корней не существуют для уравнений пятой степени. Вот это его предположение было доказано впоследствии Руфини и Каши. А впервые тот факт, что уравнение пятой степени нельзя разрешить, общее уравнение пятой степени нельзя разрешить в радикалах, было доказано Руфине, правда с некоторыми пробелами. В 1798 году Руфини отказался принять гражданскую присягу на, на верность новой республики, которая образовалась после завоевания Наполеоном Италия, и он был отстранен от должности, ввиду чего у него появилось достаточно много времени на математику. И в, этот, и в этот период он публикует основные свои работы, связанные с доказательством о неразрешимости уравнений пятой степени в радикалах. Он привел три доказательства, каждый раз пытаясь устранить тот пробел, о котором я расскажу чуть позже. И в 1813 году ему удалось получить фактически идеальные доказательства, которые сейчас входят во все учебники по теории ГУА. На этом слайде представлен титульный лист работы Руфини. Это 500-страничный трактат, в котором он впервые доказывает о невозможности разрешимости уравнений пятой степени в радикалах. Интересно, интересно проследить отношение современников к работе Руфини. Дело в том, что Руфини в 1801 году отправил копию своей работы в Агранж, но не получил от него ответа. После этого он два раза с ним пытался связаться, но так, так, ну, так и не получил. То есть фактически Лагранж про, проигнорировал его письма. В 1808 году Руфин попросил Французскую академию наук оценить его работы. Была создана комиссия, в которую входил Лагранж Лежандр и кура. Но эта комиссия так и не пришла к окончательному выводу. Как оказалось, потом Лагранж высоко оценил работы Руфини, но не осмелился дать положительного отзыва. Поскольку математики того времени не были готовы к столь, э, к столь радикальным фактам, как к такому факту, что общее алгебраическое уравнение неразрешимо в радикалах. Многие математики того времени считали, что это все-таки возможно. В том числе Николай Чабачевский считал, что это возможно. Но тем не менее, как это ни странно, примерно за 6 месяцев до смерти Руфини Каши написал письмо Руфини, в котором он очень высоко оценил его работы. Дело в том, что Каши, как правило, очень прохладно относился к чужим работам, как показывают многие факты. Но в данном случае это действительно удивительный факт. Но это наверное, объясняется еще тем фактом, что сам Каши занимался этой проблемой, и эта проблема ему была очень близка. Далее я перехожу к выдающемуся и гениальному математику Нильсу Хенрику Абелю, который дал полное доказательство того факта, что общее уравнение, степень которого больше четырех неразрешима в радикалах, и который существенно продвинулся в решении, почти, можно даже сказать, решил проблему неразрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Известно... И это можно прочитать в книжке Метаклифлера, что впервые Абель познакомился с проблемой с теорией алгебраических уравнений по книжке Эйлера. И тем самым это, возможно, определило его методы решения проблемы о неразрешимости алгебраических уравнений в радикалах. То есть он сначала изучил работу Эйлера, а потом уже изучал работу Гаусса, Лагранжа и других классических авторов. Когда Абель учился еще в школе, известно, что он, как ему казалось, доказал возможность решения алгебраических уравнений в радикалах. Но он быстро нашел свою ошибку. Эта работа была отправлена тогда еще ведущему математику из Копенгагена Дегену. Он тоже не нашел ошибок в работе Абель, но порекомендовал Абелю заняться более перспективными задачами, такими как, например, эллиптические, эллиптические интегралы. Абель быстро находит ошибку в своей работе, и в 1824 году он публикует мемуар за свой счет, где доказывает невозможность решения алгебраических уравнений в радикалах. Он ее публикует на французском языке с той целью, что что, что, чтобы в дальнейшем познакомить с этой работой ведущих математиков Европы. В 1825 году Абель предпринимает большое путешествие по Европе, он получи, получает стипендии от своего родного университета. Сначала он едет в Берлин, где знакомится с, с, с Августом Леопольдом Крыле, который в то время основывает свой известный журнал «Крыле». Абель принимает самое непосредственное участие в создании этого журнала. В первом номере этого журнала он публикует 6 статей, в том числе и статью, где он дает полное доказательство того факта, что уравнение пятой степени неразрешимо в радикалах, без каких-либо пробелов. Далее он едет в Париж, где знакомится с Лежандром, который является крупнейшим специалистом по лептическим интегралам того времени. Когда Абель возвращается в свой родной город, в христианину, он остается фактически без средств существования, вследствие чего он подрывает здоровье, заболевает туберкулезом и умирает 6 апреля 1829 года. Здесь представлены книги, где, по которым можно познакомиться с биографией этого выдающегося математика. Вот особенно можно рекомендовать книжку Мета Клиффлера «Нильс Хенрих Абель», в котором достаточно эмоционально описана его биография. На этом слайде представлен мемуар, который Абель опубликовал за свой счет. На этом слайде представлена статья, в которой впервые было достаточно полно и подробно изложено доказательство того факта, что уравнение пятой степени и выше неразрешимо в радикалах. Это тот самый мемуар, который был опубликован в первом номере журнала «Крылья». При доказательстве того факта, что, общего, что, общего алгебраическое, что, что уравнение выше, общее алгебраическое уравнение степени выше, выше четырех неразрешимых радикалов, Абель исходил из следующего представления корней этого уравнения, которое как раз совпадает с тем представлением, которое в свое время, совпадает с тем представлением, которое в свое время предложил Эйлер. И при этом Абель доказал, что все радикалы, входящие в выражение 1, рационально выражаются через корни исходного уравнения. Это как раз и есть тот пробел, который был у Руфини. Руфини предполагал, что это, предполагал это очевидным и, как как, и использовал это без какого-либо обоснования. На этом слайде представлена, пожалуй, одна из, э, одна из э, основных работ Абеля — по алгебраическим уравнениям разрешимых в радикалах. Она осталась, к сожалению, не опубликованной, он ее писал буквально за несколько месяцев до смерти. В этой работе он ставил следующие задачи. В частности, интересна задача: выяснить, выяснить, является ли заданное уравнение алгебраически разрешимым. То есть, разрешимо ли оно в радикалах. В одном из писем Крыле он пишет, что он задачу решил. Но После смерти Абеля бумаг, в, которых, в его бумагах не, не нашли так сказать, решение этой задачи. Но, скорее всего, он просто знал, как она решается, но не успел все это как бы хорошо оформить. Здесь я привел некоторые интересные теоремы из этой неопубликованной, не завершенной Абелем работы. В частности, мы видим, что... В данном случае, Абель доказал гипотезу Эллера 1933 года. То, что Эллер предполагал, то есть предположение Эллера о видах, о форме корня алгебраических уравнений, в данном случае подтверждается в случае, когда алгебраическое уравнение имеет простую степень. То есть это гениальная догадка Эллера, она действительно подтвердилась для уравнений простых степеней, в частности, для уравнений пятой степени. Что касается уравнений пятой степени, то Абель фактически построил исчерпывающую теорию для уравнений пятых степеней, которые разрешимы в радикалах. Он очень далеко продвинулся, и фактически теория была, она была уже завершена им. И, наконец, я перехожу к выдающемуся гениальному математику Эваристу Гуа, который окончательно решил проблему разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Я хотел бы отметить, что в данном случае Гула впервые познакомился с этой проблемой, с теорией алгебраических уравнений по работам у Лагранжа. Об этом свидетельствуют воспоминания товарищей, которые с ним учились. И это определил его подход к решению этой проблемы. У Гула была очень короткая, но и очень в то же время бурная жизнь. Вот уже через три года после того, как он познакомился с работой Милагранжа, он эту про проблему разрешимости алгебраических уравнений, он уже ее решил в 1929 году. И отправил соответствующий мемуар а, в Парижскую академию наук. Этот мемуар попал а, Каши, но Каши, к сожалению, потерял в своих бумагах эту работу. На самом деле, в, в, в течение всей жизни, к сожалению, Гула а, а, преследует несчастье. Вот он два раза пытался по по поступить в политехническую школу, но ни разу ему этого не удалось. В 1829 году он поступает в нормальную школу, которая по уровню была существенно ниже политехнической школы. В 1830 году Гоголлаб вновь представляет свою работу в Академии наук, основную. но она, она в данном случае отправлена в Фурье, Фурье умирает, и в бумагах Фурье эта работа не было найдено. 1800, в декабре, в конце 1830 года, ГУА был исключен из нормальной школы из-за конфликта с директором этой школы. И, наконец, в январе 1831 года ГУА третий раз представляет в академии наук свой мемуар. В данном случае уже с пометкой, что хотя бы эту работу прочли. К просьбе ГУА отнеслись с пониманием, и эта работа была отправлена по Асону и Укура, но через 4 месяца она была возвращена Гуа возвращена как непонятную, то есть в ней не смогли разобраться. После всех этих неудач Гула полностью отдается политически, сказать, уда, ударяется в политику. Он, один, он два раза сидел в тюрьме, один раз в месяц, второй раз уже 9 месяцев. После выхода Второй раз из тюрьмы он буквально через месяц у него стоял дуэль, на которую он был смертельно ранен и через день он умирает. Ну, родственники Гула считали, что эта дуэль была подстроена полицией, хотя есть разные мнения. Здесь я могу, я по последующем порекомендую литературу, где можно более подробно изучить биографию Гула. Но работы ГУА не были потеряны, во многом благодаря его другу Агюсту Шевале, в 186 году Люивилль опубликовал работы Гуа в известных журналах, они стали общеизвестны. Энрико Бетти опубликовал три статьи, в которых привел без доказательств много результатов, которые в свое время привел ГУА в своих работах, и которых он не успел по понятной причине доказать или дописать и, ну, Наконец, в 1870 году была опубликована 700-страничная монография Жордана, в которой излагалась теория Гула и по которой э, изучали теорию Гула многие выдающиеся математики, в том числе Феликс Клейн и Софус Ли. Здесь представлена основная литература на русском языке, по которой можно достаточно подробно ознакомиться с жизнью этого выдающегося гениального математика. Основные достижения Гула в математике, в данном случае в алгебре, они заключаются в следующем: он фактически заложил основу теории групп. Если читать работу Гула, складывается ощущение, что читаешь какую-то современную книжку по алгебре. То есть у него уже изложение было вполне современным. Он ввел основные понятия теории групп, такие как левый, правый, смешанный класс, нормальный подгруппы, получил глубокие результаты по простым группам, разрешимым группам, причем эти результаты, которые получил Голуа э, в современных в книгах по теории ГУА они излагаются где-то уже в конце. То есть для того, чтобы так сказать, их доказать, надо много что перед этим так сказать, тоже доказать. Также он заложил основу теории полей, построил исчерпывающую теорию конечных полей. Ну и, конечно, он является создателем теории ГУА. То есть теория, которая дает окончательный ответ на проблему разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. Здесь представлен рукописный вариант той самой рукописи, в он три раза страница из этой рукописи, в которой он три раза пытался подать в Парижскую академию наук. И, в этой, и вот в верхней, в правой части, это предложение 1, это первое историческое первое определение группы голова. На данном слайде представлена перевод, перевод этого предложения, в котором дается определение группы голова, то есть Группа ГУА определяется следующим образом. Она состоит из всевозможных подстановках корней, по действиям которым, в которых соотношение между корнями э, переходит в соотношение между корнями. На этом слайде представлено дам критерий разрешимости алгебраических уравнений в радикалах. То, как оно содержится в работе ГУА. На этом слайде представлен результат ГУА, который он считал одним из основных своих выводов, основным выводов своей теории, а именно критерий разрешимости алгебраических уравнений простых степеней. Этот же результат был получен Абелем, но уже Абель шел своим путем. А я напомню, что Абель шел путем по, тем, по тому же самому пути, что в свое время предложил Эллер, а именно конструктивным пути. То есть Абель исходил из конкретной формы иррациональной формы решения алгебраических уравнений. Он глубоко изучил эти иррациональности, классифицировал, и на этом пути он получил очень много глубоких результатов, которые, так сказать, сейчас доказываются только с помощью, как правило, теории ГУА. Но у Абель был свой подход. Ну и, конечно, я в своем докладе не могу не, не упомянуть Николая Григорьевича Батарева, который.. В теории Гула получил ряд первоклассных основополагающих результатов, в том числе теорем плотности, которая является одним из центральных результатов современной теории алгебраических чисел, из которой следует и высший закон взаимности, и теорема Тейлера простых чисел в геометрической прогрессии. То есть, э, э, этот результат считается одним из центральных результатов современной алгебраической теории чисел, который является естественно, продолжением теории Гула. Также стоит отметить, что в Казанский период Николай Григорьевич Читарев у нас в Казани написал ряд монографий по теории ГУА, по алгебраической теории чисел, по теории алгебраических функций. И до сегодняшнего дня изложение, которое, изложение, которое представлено в, книжках, в книгах Николая Григорьевича Тарева, считается одним из лучших, из лучших изложений теории ГУА. У меня все. Большое спасибо за внимание.